5 декабря Инженерный институт Казанского федерального университета показала редакцию университета своего робота по имени Рома. Рома означает робот малоантропоморфный, то есть человекоподобный. И действительно, робот чем-то напоминает маленького ребенка. Этот робот-конструктор для обучения основам робототехники в школах и вузах, учащихся которых смогут изучать типовые механизмы управления роботом. Кроме этого, предполагается, что ученик должен собрать робота сам по приложенной в комплекте инструкции. Это education kit, это набор для обучения школьников, студентов, школьников старших классов, студенты практически ну, весь диапазон обучения, и магистры, и бакалавры, то есть все могут, в принципе, заниматься с помощью этого изучать основу робототехники, программирования. Начиная от идеи до программирования, Рому создают в Казанском федеральном университете. Все этапы производства проходят именно здесь, в Казани. Аппаратную часть заказывают в Китае, а корпус печатают на 3D принтере. Робот собран на базе самых популярных и доступных микрокомпьютеров для того, чтобы максимально удешевить производство. Форма была обусловлена тем, что мы пытались предоставить именно те контроллеры, которые сегодня популярны а в среди школьников, студентов, это Arduino и Разбери. То есть он создан на базе двух контроллеров. Вот. И поэтому, соответственно, мы старались, чтобы они э, удачно и в плане конструкции были размещены. Поэтому форма и размеры обусловлены вот размерами, и формой, скажем так, форм-фактором. Кроме этого, Рому можно использовать как персональный компьютер. Сделать это очень просто. Достаточно подключить монитор, клавиатуру и мышку, и ученик сможет воспользоваться офисными программами или выйти в интернет. Можно предположить, что уже в ближайшем будущем такие роботы будут в каждой школе, ведь информационные технологии уже ворвались в наш мир. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.